Trash Bandits, Am Fish и Pigeon Simulator. Это три прототипа, выпущенные Bossa Games, с целью дать общественности возможность решить, какую из трех игр превратить в полноценную игру. Опробовать эти замечательные игры можно будет в рамках проекта Bossa Presents, предназначены для знакомства с прототипами игр, находящихся в разработке от студии Bossa. Это ваш шанс помочь разработчикам придать этим играм их окончательную форму. Все три игры будут доступны для бесплатной загрузки на официальном сайте, ссылку я оставлю внизу под видео. Что ж перейдем к самим играм и первая из них это Trash Bundance. Trash Bundance это многопользовательская безумная игра, основанная на физике для двух четырех игроков, которые соперничают команды, состоящие из лисов. Игроки едут по городу и пытаются схватить мешки с мусором и выбросить их в мусоровоз. Физически выбрасывать мусор в грузовики может быть немного сложно и часто вы можете в конечном итоге бросить себя. Да, и это гонка на время. Чтобы собрать как можно больше мусора, забейте мусоровоз под завязку, садитесь за руль и мчитесь до следующей точки быстрее всех, чтобы оставить конкурентов с носом. I am Fish. Это игра для одного игрока, которая по сути является духовным преемником I am Brad. Вы управляете маленькой золотой рыбкой, которая пытается вернуться в океан. Вам предстоит провести золотую рыбку через серию разнообразных ловушек, интересных и сложных испытаний и невзгод на пути к океану. Будучи рыбой, вы не можете выжить без воды. Поэтому вы должны попытаться перевернуть свою чашу золотой рыбкой или другую емкость для воды и аккуратно в городских условиях доставить рыбку с точки А в точку Б. Это довольно сложно, так как вы не контролируете чашу с водой, вы контролируете рыбу, которая движется внутри чаши. Но как только вы начнете разбираться с физикой игры, это станет очень весело и легко. Пиджин симулеты это симулятор голубя, позволяющий устроить пернатый террор в ничего не подозревающем городе. С арсеналом зряоопасного птичьего помета на готове вы будете чинить бесчинство и обстреливать людей в Пиджин Simulete. В одиночку или в компании друзей вы должны завоевать город. Обсирая район за районом, вы будете воровать еду, творить хаос, видеть гнезда, чтобы взрастить новое поколение и продолжить терроризировать город. I Am Fish, пожалуй, самая изысканная и забавная игра из трех прототипов, но у каждой из игры есть свои плюсы и все они содержат приятную смесь юмора и основана на физике бойни. Посмотрите какой прототип игры вам нравится больше всего и проголосуйте, чтобы превратить ее в полноценную игру. Заряжайтесь оптимизмом и хорошим настроением, а мы будем держать вас в курсе игровых новинок, ведь все интересно на канале Я Геймер.